Здравствуйте! Это первый урок по программе «Пайм. Пайм. на канале Алина Стайл. В этом видеоуроке я вам расскажу об основах программы «Пайм. Пайм. Открываем программу. Ссылка на скачивание программы будет дана в описании под этим видео. Итак, вот как выглядит окно программы PINTUR в Как всегда, тут есть панель инструментов. Вот эти вот разные ручки. Ручка, баллончик, Basic Rush, Dyner, Bucket Film, Procard, Select, Deselect, Mapper, То есть, тут какой-то... Это вот... То есть, наверное, что ли? Это Blue, Pen, Vitails, Ink, Blend, Black, Cyper, Cry, Blue, ну и многое. Это цветовая палитра. Цветовых палитр здесь может быть несколько. То есть, вот, например, допустим, берем этот свет, нажимаем закрыть или установить. Нажали установить. И тут можно. Будет много разных оттенков, сохраните. Это в основном работает. Например, с какого-нибудь одного файла скопирует цвет, поставить палитру перекопированную на другой свет. Также тут есть вот такая палитра. Вот это короче цветок. Это RGB. То есть теряет Green Blue. Палитры. это красный то тут это обозначает, обозначается цвет первичный, а то вторичный цвет. То есть они как бы меняются. Итак, тут показан цвет, какой мы используем. То есть заходим в файл. И файл редактировать пост, слой выбранный настройки, заходим в файл и, например, нажимаем на. Создайте вот такой стандартный полос квадратный. И вот мы видим, у нас какой цвет, такой линии. Слайдеры и все. Слайдеры это палитра. Яркость, контрастность. Это палитра образцов. Это, собственно, палитра для экспериментиков. Ну, вот это палитра для пробок света, смешивания, то есть как смешивается, какой-то цвет, какой-то темп. Какой-нибудь палитра. Сейчас я вам принесу спирок. Сейчас включу Сейчас Возьмем, например, какой-нибудь розовый и рядышком с ним рисуем другого цвета, а значит, это ничего не рисует, потому что это как бы отдельный кост для экспериментов. А например, мы уже нам блент, блент, который смешивает наше тело, и мы тоже его взор по поводу коллекции. То есть, взяли все, что мы возьмем, взяли. В общем, смешали получили и Ну, это как бы смешанно, то Так, как очистить эту панель? Берете обычный пластик, Итак. Вот тут вот, вот, вот у нас, собственно, работа со слоями. Можно создать кнопку «Откарный слой», «Обычный слой», можно связать папку. Можно, вот, кнопочкой «Свиньте лежимый слой на слой ниже», или же «Свой слой со слоем ниже». И вот на у нас только включается в микрофон, все на этом слое будет показываться вот чеканка, на этом слое будет такая вот чеканка, на этом все будет такая вот чеканка. А мне кажется, например, будет тоже вот такая чеканка, такая чеканка. Все нажимаем. все результаты у нас когда-то целый картинка кончится то есть неосмылима постоянно объединять свой нужно когда вы уже закончили свою работу скажу, то есть много слоев например, понимаете суть как он зачем у вас много слоев волосы вол... цвет кожи цвет волос глаза рот что хотите и вот в конце это все нужно свести Итак, давайте подробнее послушаем вот об этом меню. Тут файл. Как в стандартных программах, тут есть меню Новый. Открыть. Создать холстей буфер обмена. Недавние. Сохранить. Сохранить как. Экспортировать. Разрешить текущий просмотр. Просмотрщик. Открыть, использовать текущий просмотрщик. Сохранить использовать текущий просмотрщик. Закрыть холст и выход. В панели Редактировать есть функции Отменить, повторить, вырезать, копировать, вставить, копировать и изменить размер выгодной области. В слое холст есть такие функции, как размер изображения, размер холста, объявить выдавное, отразить горизонтально, отразить вертикально и вернуть на 90 вправо, вернуть 70 градусов влево. В панели слой также есть Функции новый слой, новый векторный слой, новая папка, дублировать слой, удалить слой, очистить слой, слить содержимое слое, слиться со слоем нише, залить слой, сделать растрывание, сбросить положение, уменьшить насыщенность, преобразовать, отразить горизонтально, отразить вертикально на 90 градусов вправо и поверх на 90 градусов влево. И переномать. Панели выбранные тоже есть функции. Отменить выбор. Изменить. Инвертировать выбранные отоказывать выбранное, расширить выбранное на один пиксель, выбрать точки, выбрать штрихи, очистить выбранные точки, выбрать все. В фильтре есть такие функции, как оценка прозрачности, яркость и прозрачность. В панели вид есть функция новые, закрытия, закрыть все эти, увеличить уменьшить, отобразить горизонтально, горизонтальном, повернуть вправо, повернуть влево, page up, page down, как рыб, это вот функция увеличить уменьшить. Потом первоначальное положение, сбросить положение, сбросить поворот, один новый ход, чтобы уйти списка. Окно должно быть указать, колесо цветов, поэтжибить слайдеры, HCV слайдеры с минуты. Смесите цветов, образцы, продные лист, то есть вот этой лист, навигатор, панель быстрого доступа, показать панель выбора, панель состояния. HCL режим, курсор показывает размер листики, точечный курсор, панели, панели панель права, панели справа, панель панели с права, слева. с положение. Сейчас я вам подробнее расскажу вот об этой небольшой разделе. Если кому-нибудь неудобно, чтобы, если кому-нибудь хочет, чтобы, например, вот эта панель находилась с этой стороны, то есть находились они отдельно, или этот панель с этой стороны. Потом мы, в... мы заходим в окно, панель стоит справа, и у нас панель состоял, естественно переходит в правую сторону. Что будет, если мы нажмем панель цветов, чтобы принять Еще раз переместиться, и все будет находиться в этот Для того, чтобы у вас например, не на готовить панель цветов справа, а панель Слева, она ну, должна нажать в окно и снять галочку с панели. справа. Снять галочку и вот все у нас разное. Но мне лично как бы нравится и вот это тоже. То есть это чисто кому как нравится. Помощная стойка, помощная стойка, клавиши, сервис, систем, ID и программа. Итак, на этом. Думаю, наш видео урок закончить. В следующем видео уроке я покажу вам образцы рисования тех или иных кистей то есть как они До скорого. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, если вам эта информация была полезна. И увидимся в следующем видео.